Я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я вернусь, вернусь и ты узнаешь, что я далеко. Я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, вернусь, чтобы ты. Обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно Ты обещала долго ждать и страдать и сгорать От любви, но это невозможно Нет, нету строчки от тебя, ни славичка от тебя Зря поверил я твоим признаниям Да, может это было зря, может это было зря И скажи, что ж за наказание Кровка моя, я потерял Еще произошло сколько времени прошло ты не едешь не звонишь не пишешь да может быть твое письмо затерялось не дошло напиши еще разок и слышишь все у меня дома ждут меня друзья, говорят, что ты по мне скучаешь Вот-вот, девчонки, так всегда ждет солдат от вас письма Отойдет сто раз, перечитает Крошка моя, я по тебе скучаю Я от тебя письма не получаю Ты далеко и даже не скучаешь Но я вернусь, вернусь и ты узнаешь